Осень бледная, несусветная, Умножающая расстояние, Отравляет остатки желания Уведания, уведания. Души бедные, непобедные, Не пришедшие на свидание, Разделенные, не разданные. Значит, дай.